Понял. Как говоришь, дешутское ополчение? Ты пойми, мне главное, что харчи дают. Если для этого надо ходить строем и говорить ЕСР, мне несложно. И много вас тут? В этом лагере человек сто, может, больше. Трудно сосчитать. А вот на базе народу гораздо больше. Ясно. А женщины там есть? Ну, насчет баб можешь особо не надеяться. Полковник сказал, чтобы никакого па… По, пани… По, панибар… По Панибратства! Да, вот этого. А так так нам принимают всех, и мужчин, и женщин. Полковнику главное, чтобы человек работал и приказы выполнял. Короче, ты меня не так понял. Я ищу группу людей, среди них женщина. Это знакомые мои. Год назад вместе в дороге были. Они ехали со стороны Сильвер-Лейк. И по идее должны были остановиться в одном из лагерей беженцев. Сильвер-Лейк? то ты путаешь. Там уж год, как ни одной живой души. Ну, может, не год, может, больше. Тут хрену следишь за временем. В общем, я чё спрашиваю? Не могли они у вас оказаться? В смысле, вы из лагерей Неро никаких беженцев не подбирали? Я говорю, у нас большая армия, спроси капитана, он сюда ехал через Солончаки, может он знает. Капитана? Да, Коури, он командует лагерем Даймонд Лейк. скоро там будем. Мы на месте. Это Капрал Рассел, открывайте! Он был у нас уже в руках, байки его нашли, еще дымился. Но упустили, да? Э, нет, сэр. То есть, да, упустили. На нас там шатун попер. А Малинс и Флорес? Флорес погиб, капитан. Малинс сторожит. Понял, Капрал. Бери горючие, гони к Малинсу. Что делать знаешь? Да. Да, сэр. Это если бы не он, мы бы все там полегли. Я вроде как пообещал ему на сегодня еду и ночлег, сэр. Капрал, давай валяй отсюда. А ты у нас? Диконсен Джон. Капитан Дарри Коури. Что-то не так? Не, все нормально. Я. Я просто как-то устал уже много дней в седле. Этот Рассел сказал, вы берете людей. Записаться хочешь? Я думала сесть где-нибудь, да, лагерь найти. Что, возьмете? Идем. По скидаешься. Трудно сказать. Береги. Там быстро теряется времени. Где добывал снаряжение? В лагерях давали поручения, я выполнял. В основном охотился за головами. Прихов или людей? Всех. Я был известен как человек, который может кого угодно выследить. Какие лагеря? Где раз, они? Два. Ну, за долиной Фарвел. неважно. Их больше нет, их разгромили. Рассел сказал, вы видели, что случилось с лагерем Сильверлейк? Видел. Настоящая бойня. А, уцелевшие были? Несколько. Вот. Держи-ка. Это деньги ополчения за спасение бойцов. Их тут везде принимают. Хорошо. Хочешь к нам? Жди здесь. Мы скоро будем выдвигаться. Выдвигаться куда, интересно? Ты вроде говорил, умеешь следы искать. Ну так. У нас тут не одища. Порядки армейские. Точно потянешь? На понт взять решили? Я тебя возьму. Но присягу примет полковник. Будь с нами. Поможешь, я тебя отведу. Я понял. Хорошо. Господи, у этого ублюдка мое кольцо. Он отобрал его у Сары. Он отобрал его, потому что сама бы она это кольцо ни за что не отдала. Значит, она где-то здесь. Марш, марш! Но. Этот мой да. не похож. Ты можешь быстрее! Моя покойная бабушка и то лучше бегала! Моя покойная, парализованная бабушка! На своей коляске и то перегнала бы тебя! Есть сержант! Иду, Есть, сержант! сержант. А чем могу помочь? Я не, не видел тебя здесь раньше. Я Лукас Монро. Да, я, в общем, я только прибыл. Диканс и Джон. Ну, ты э, осмотрись тут. У меня тут э, всякие запчасти для байков, э, если кредиты есть. Ага, ладно. Как у тебя дела? <звук> да, это есть. Неплохая штуковина. <звук> э -э Хорошо, да. Да, да. Классная вещь. Ага. Ну, ладно. Ладно, недавно снова. здесь. Я Эва Бергстрюм. Друзья называют Берги. Дикон Сент-Джон. Да, я только прибыл. Что ж, Дикон Сент-Джон, займись своим делом, и мы отлично поладим. Идёт? Да, мэм. Пока. Эй, а, чё-то ты как-то не очень похож на ополченцев. я Уэйд, Уэйд Тейлор, зови Уэйдом. Диккенс Джон. Ни хрена себе! Диккенс Джон? У тебя папаша проповедник, что ли? Нет. Охренеть, вот ведь имя. Ладно, Не, ну Уэйд. ты посмотри, это ж долбануться вообще! Ну да. Так что ты, типа, пришел заграбоваться в армию в солдате Не знаю, может, слушай, а... Ты, походу, водище был не так давно. Да, друг, человек. Я Ясно, Я тут встречи с полковником Электон. Я ищу человека. Мы были вместе в пути. Ты тут никого похожего не видел? Нет, друг, но выглядит зачетно, я такой вдол. Пойду я, друг. Мне на осмотр будут типа в шее искать. Удачи тебе, Диконсен, Джон. Охренеть, вы, то Нет, этот совсем упоротый. Он бы не запомнил Сару, даже если бы она пороже ему дала. Ну, Сара, где ты? Куда ты делась? Ты здесь. Где-то здесь. Может, в этих палатках? Может быть, здесь? Нет, не здесь. Как дела? Хорошо, что у нас с Сарой не было детей. Потерять ребенка это. Да. Заглянем в эту лазарет. Учитывая ее специализацию, ей получится? там самое место. Так ведь? А, черт, здесь ее тоже нет. Наверняка в этой. Сара? Сара, ты здесь? Черт, не здесь. Чёрт, черт, ее нигде нет. Её здесь нет. Ну да, конечно. Не могло же все быть так просто. Дэн Джон, ты слышишь? Капрал Рассел сказал, у тебя есть рация. Да, да, я слышу. Жди меня у ворот. Хорошо. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Держать ритм. Иду, сержант. Так, точь, иду. иду. Скоро выдвигаемся. Не передумал? Да с чего бы. А ты тут потрудился. Так, малость. Открывай! Ну да, в общем, нормально. Если хочешь в покажи, что ты годен. Постарайся не отстать, Сэн джон Так что там такое произошло? Вроде похоже на лесной пожар, но там пни обуглены. То есть, деревья сначала срубили, а потом уже сожгли. остальное выжигаем. Поэтому любую орду мы замечаем издалека. И что? Вы собираетесь все здания тоже сжать, чтобы фрикам было негде спать? А ты знаешь их поводку. Я ж говорю, я водища не первый месяц. Так это вы и хотите сделать? В смысле, ополчение? Решили спалить все до дла? Мы ведем войну, Сент-Джон. Ради победы мы пойдем на все. Войну? Да что это, если не война? Ты знаешь, что такое одище. Ты видел орды? Остановить их может только одна армия. Наша армия. Одной армии тут будет мало. Мы это продумали. Если полковник тебя примет, узнаешь. Ты спрашивал про уцелевших из Силвер-Лейк. Ты кого-то ищешь? Нет, не совсем. То есть, в общем, я пересекался в «одище» с группой ребят. Думал, они могли осесть в том лагере. А я думал… Нет, нет, я, конечно, выслеживал раньше людей, но не на таких расстояниях. Ни одна награда этого не стоит. Приехали. Капрал, капитан здесь. Все сделали. Метку поставить не забудь. Да, сэр. Вы двое возвращайтесь к Даймонд Лейк. Берите, как его, Тейлора? Да, сэр. Вот. И ждите меня. Расчетное время 6. Не понял? Я буду в 6 часов. Пора бы начать разбираться. Виноват, сэр. Все, иди из глаз моих. Слушаюсь. Нашел чего? А сколько этот Васкис Васкес у вас пробовал? Недели две или три? Время не терял. Это что, у вас были проблемы с поставками? Ну там мародеры. Ну да. Понятно. Ну что, дальше пешком идем. А с чего это? С того, что Васки что-то мутит. Из байка след не возьмешь. Ясно. С чего начнем? Ну, следы искать нет смысла. Их уже снегом замело. Идемте, надо заглянуть в эту хижину. Веди, я за тобой. Говорите, он украл пайки и боеприпасы. Да. Этот пайок наполовину съеденный. Судя по всему, ваши люди застали его врасплох. Байк стоит на месте, значит, он ушел через черный ход. Стоп, смотрите. нашел чего? Ограда порезана. Не ржавая. Недавно порезали. Да, идемте. Сюда. Эй, постойте-ка. Вот. Смотрите. Следы? Да, нам повезло. Сюда. Стоп, погодите. Нашел что-то? Да, Гельзо. Новенькую. Он остановился и в кого-то выстрелил. Идемте сюда. Стоп, стоп. Зараженный. А, не похоже. Идем. А ну, пошел отсюда. Что ты делаешь? Это вообще рано. кричать на волка. Осторожно, их тут не крысо! Вижу! Вроде это последний. Да. Похоже на то. Молодец. Свежее мясо. его рассмотреть. Человеку вашему было маловато, Пайков. Попал четко в голову, наповал. Волки услышали выстрел, и малень был нужнее, чем Васкису. Да, другие волки прибежали к нам с той стороны, с востока. Думаешь, они гнали Васкиса, а один охранял тушу? Вероятно. Пойдем проверим догадку. У вас тут много волков водится? Не в смысле. Патрули видят почти каждый день. В моем детстве в Орегоне волков не было. Койоты попадались, а волки нет. Их всех истребили скотоводы, фермеры или сопромышленники. Но зато теперь они тут расплодились. Стоп, стоп, стоп! Что такое? Это рюкзак. Один из наших. Видимо, его почти догнали. И он бросил груз, чтобы бежать быстрее. Нет, нет, чтобы выиграть время. Упал на жопу, хотел отползти, но тут волк прыгнул. Васкис его завалил. Два выстрела. Ты все это понял? Да. Стой, прыгнись. Там фрики. Захоронение Неро. Это на нашей картине отлично. И ждут повсюду по Ну, тогда можно догадаться, почему Баскис пошел сюда. Давайте обойдем. Чекаешь мои мысли. сюда? Все, все, я здесь. Если честно, мне надоело убегать и прятаться от этих тварей. Ты когда не убирался с Роя? Да, было дело. Главное не стоять на месте. В случае, если хочешь служить в ополчении, нужно думать только о задаче. А задачи сейчас не фрики. Когда ты водище, убивать фриков приходится. Так уж мир устроен. Ладно, давайте отойдем подальше от этих могил. Погода холодная, фриков должно вылезти больше обычного. Но трупы они замелючают. Часть нашей стратегии проходить захоронение, раскапывать. Ну. Удачи вам с этим делом. Я таких могил видел сотни, причем только в этой части штата. Надо же с чего-то начинать. Ладно, куда дальше? Туда же, на восток. Впереди дорога. Подождите секунду. Что скажешь? Кто-то еще его ищет? Да вроде нет. Ну, либо он уже труп, либо у него много друзей. Видите следы от колес? Тут проехали байки. Много байков. Хм. Ладно. Пошли. По следам этим. Говоришь, они вылезают в холодную погоду? Да, они это любят. Холод, снег, дождь. Даже просто тучи. Ну, я уже понял, ты фриков знаешь. Доберемся до штаба, и я сведу тебя кое с кем. С кем? Полковник расскажет, если примет тебя. Да, да, вы это уже говорили. Слушай, он кого попал не берет. Просто не хочу зря обнадеживать. За меня не переживайте, мне по большому счету, все равно. Слышите? Да, это со стороны лесного поселка. Он есть на карте? Да. А значит, и у Васкиса он отмечен. Пошли. Если показалось, что Васкис там, что бы ты сделал? Ну, он не один. Это видно по следам. Да, какое у вас наказание за самоволку? Казнь через повешение. А что? Это значит, что Васкис без боя не сдастся. Узнаете своего? Да. Вон он. Ну что могу сказать, как-то вы фигован. В проверяете, он тут явно как дома. Подождем здесь, вызову подмогу. Убери от меня свои лапы! О -о -о -о. <сосеял> Дерзкая попалась! Вишь ты какая! Это мы посмотрим! Да ну нахрен, Да как-то не могу смотреть, как издеваются над безоружной бабой. Я дал тебе приказ. Приказ? А чё да мне красная повязка? Вы мне пока не командир. Сидите тут, если хотите. Вернемся с вашим бойцом. Васкис больше не мой боец. Уже нет. Так, покоройте пока здесь. А то вдруг еще кто-то остался. Один справишься. Он и пикнуть не успеет. Озел, предупредила! Да? Ты меня предупредила? Вот это смешно! Пригодится. Ну, это все, что ты можешь. Я ж тебе ще удовольствию, послуша. Точно. Здесь можно пробраться. Эй, не-не-не-не, тихо, не психуй, я не трону, я хочу помочь. Иди-ка ты нахер, помощник. Ладно, я в сторонку отойду. Спокойно, женщина! Мы не с ними! Да мне похеру, с кем вы! Ладно, ладно. было ну да вот хулиганы девушку обидели васкис мертв мертвее некуда капитан коури прием говори коури мы прибыли направляемся к главным воротам оставайтесь на месте ждите нас а как же противники они все нейтрализованы Оставайтесь на месте. Конец связи. Пошли. Мы тут подогнали мотоциклы. Ну, чтобы вам пешком не идти. Свободен, Капрал. Ну, что скажете? Я прошел? В смысле? Ну, вы же меня типа проверяете весь день, вот и спрашивай, как я? Прошел? Да ну, какие уж там у нас проверки? Сам видишь, мы так гребем к себе всех подряд, да. Да, ты прошел. Ну, едем к полковнику? Да, поехали, почему бы и нет. Ты служил, Сент-Джон, до всей Заварухи. Ты знаешь, как выглядит боёк, знаешь, как проводить разведку, знаешь, что такое тактическое перемещение. Так в каких войсках ты служил? Во флоте? В армии? Я стараюсь не афишировать, а то ведь в первый год народ так и стремился укокошить все, кто раньше носил форму. В армии я был в десятом горном, отслужил полный срок в Афганистане. Ну а вы где? Военного всегда можно узнать по выправке. Ни у кого из ваших бойцов ее нет, только у вас. Говорю же, зоркий глаз, я служил в ВВС 10 лет в составе САК. В Орегоне же нет ракетных шахт. Я был в отпуске, представь себе, повезло. Пока связь не пропала, я каждый час получал донесения со всей страны. Думаешь, нам тут сильно досталось? Восток от Миссисипи, фрикеры, снесли за два дня. Подожди, я тебе кое-что покажу. Бывал в этих местах? Да, я жил чуть к северу отсюда. Городок Фэрволл, знаете? Нет. Захолустья в ожидании конца света? Ну да, типа того. Значит, ты здесь бывал? Да, бывал. Несколько лет назад. Заезжали сюда с женой. В медовый месяц, в общем. Фото есть? Ну, жены твоей. Мою звали Кэрри. Двенадцать лет прожили. В общем, давно это все было. Хм. По-моему. По-моему, это значит вход воспрещен. А? А, не-не, это нас не касается. Потому что мы не умеем читать? Потому что нам плевать <звы> на закон. <звы> Говори за себя. После вас. <звы> Ладно. Знаешь, делать свою даму соучастницей – это как-то не камильфо. Камель, что? Ну, это по французу Ну да. Опять купилась. Извини, пожалуйста. Господи, ты бы видела сейчас свое лицо. смешно, наверное. Да, будь у меня мобильник, я бы тебя сфоткал. В какой то веке я рада, что его у тебя нет. Ну ладно, не начинает ять. А я-то что, сам об этом заговорил? А ты продолжила. Эх, так, куда мы идем? Иди по тропе. Это недалеко, правда? Видела бы мама, как я гуляю неизвестно где среди ночи в компании мутного байкера. Вот что бы она мне сказала. Не знаю, может, там холодно, надень свитер. Остряк. Ничего бы она не сказала. Ты ведь вроде не хотела им про меня говорить. Да ладно тебе, это было давно, а ты мне до сих пор вспоминаешь. Да нет, нет, я же тебе ничего не предъявляю. Я вот своему старику тоже не сказал. Это потому, что твой отец умер. Ну да, и это тоже... Гораздо интереснее, сказал ли ты своим ребятам, что встречаешься с правильной девочкой и светло, а не с телкой из того стрип-клуба, в котором вы живете? Так, так, секундочку. Во-первых, мы не живем в стрип-клубе, то есть у нас там пожизненное членство – это правда, но мы там не живем. А во-вторых, я сказал им да. Представь себе. Ты что, правда? Ну да. А чего ты удивляешься? Твоя ученая степень всех очень заводит. О, да. Верю. Ты в курсе, что мне давно спать пора? Я в курсе. Все, серьезно. Пошли назад. Мне правда завтра рано вставать. Да? И как там на работе? Ты же мне ничего не рассказываешь. Да просто этот проект... Ой, к нам должны прилететь менеджеры из Нью-Йорка, будут нас курировать. А еще у нас строят новую лабораторию, но даже не объяснили мне, для чего она, и план не показывают. О, я-то думал, ты не хочешь об этом говорить. Извини, я просто… Да ладно, это ерунда. И вообще, спасибо, что помог мне от всего отвлечься. Да, нет проблем. Стоп, стоп, стоп. Это та самая конопляная ферма? Ее ты хотел мне показать? Чего? Ну вот это кусты конопли, а это растительная система. Значит, это конопляная ферма. А, да. Смотри-ка, и правда. Ты приволок меня посреди ночи, не пойми куда, чтобы показать вот эти ваши грядки незаконные. А, ну да. Раскусила. Я надеялся, ты посмотришь, дашь нам пару советов, ну, по выращиванию. Обратишь свои знания в полезное русло. Господи, ты совсем... А, а, а, а, я поняла. Ты на самом деле не это хотел мне показать, да? А, нет, конечно. Иди по тропе, мы уже почти на месте. Ох, опять ты меня подловил. Жизнь меня ничему не учит. Не-а. Обалдеть! Посмотри, так красиво в лунном свете. Мы уже почти пришли. А вот что было бы, если бы повсюду погасли огни, все разом, и люди смогли бы увидеть мир вот таким, как есть? В каком смысле? Мрачным, тусклым и гнетущим? Я про Луну, про дикие цветы, про светлячков. А, ясно, ты опять прикалываешься. Ты ничего не воспринимаешь серьезно. Ой, я всегда совершенно серьезен. Хо-хо, ну да. Правда? Нет, неправда. Помнишь, я предложила перевести кое-что из моих вещей к тебе. А ты сделал вид, что это шутка такая. Не так все было. Я сделал вид, что не расслышал. Это большая разница. Видел бы ты свое лицо. Вот у меня есть мобильник, и я тебя зафоткала. Показать? Слушай, ты же ученый. Давай вести себя рационально. Во-первых, я просто предложила подумать насчет того, чтобы жить вместе. Мы бы чаще виделись, и вообще это логичный шаг. Что тут нерациональное? У тебя дома моя зубная щетка. О, извини, действительно ты прав. Ты ценишь наши отношения. Ну а то. Ты знаешь, сколько стоит хорошая щетка? Вот видишь, опять ты за свое. Любой разговор про наше будущее ты обращаешь в шутку. Ладно, слушай. Нам правда надо это обсудить. Мы обязательно обсудим, но просто подожди секунду. Я хочу тебе кое-что показать. Ладно. Видишь? Вот, зачем я тебя сюда позвал. Обалдеть, как красиво. Тебе нравится? Конечно, да. Я тут тебя спросить хотел. Да? Дико. Ты бы... Что я? Ну, короче. <смех> <смех> ты согласна? На двух условиях. Говори. Во-первых, никакой байкерской свадьбы, где ты клянешься залезать на меня так же часто, как на свой мод. Как я могу такое обещать? Ну хватит. <смех> а еще во-вторых, обещай, что никогда меня не оставишь. Идет. Неужели ты мне клубный перстень на палец надел? Ну, а да, что? Вот взял и надел. Какой милый. Клыкастенький такой. Крызет свою цепочечку. Символ истины любви — это... Собачий, собачий череп. череп. А что здесь написано? Эй, а кто из нас тут учил латынь? Ну что? Ну это... Мориур инвиктус. Mm. Смерть прежде поражения. А, мне это нравится. Но ты ведь потом настоящее кольцо подаришь. То есть это, конечно, да, конечно. красивое. Это ведь просто... все-таки мой перстень? Ну да. Его надо он будет. Твой. Мне бы что-то попроще. Можно без клыков. Ну, ладно. Хорошо. Чрт, извини. Да ладно, ничего. Работа, надо ответить. Давай. Алло? Да, нет, ничего, я приеду. Все, давай. Все нормально? Не знаю. Просят приехать. Что? Вставай. Сейчас приехать? Вот прямо сейчас, среди ночи. Господи. Очень надо. С меня причитается. Ладно. Ладно. Идем. Иду. Назвали Бет, и фотки не осталось. Идем. случай. Не понял, вы о чем? Ну, нет фотографий, ни жены, ни родных. И почему типичный? Раньше все пользовались смартфонами, там хранились все фотографии. Как телефоны накрылись и облако накрылось, все снимки пропали. Да, я как-то об этом не задумывался. У моей жены, Кэрри, отец был фотограф. старой школы, лаборатория, растворы все дела не хотел принимать цифровую эпоху. Если бы не он, и у меня бы снимков не было. Я их терпеть не мог. В смысле, мобильники. Все ходили, уткнувшись в них носом, и ничего не видели перед собой. У меня мобилы не было. Интересно, и как ты обходился? У меня была своя мастерская, а в ней последний стационарный телефон в Фервеле, наверное. Что ты теперь скажешь, а?